set to frame size подгоняет исходник по размеру секвенции при помощи Scale. правая кнопка мыши set to frame size также можно выделить все правая кнопка мыши set to frame size если нам нужно создать самостоятельные элементы с кусочка исходника мы открываем какой-то исходник Выделяем фрагмент, переходим в клип, make sub клип или же Ctrl U. Вот создался кусочек. Ctrl U. Если мы откроем какой-то элемент. Потом снимем выделение. Ctrl-U. Кусочек сохранится не в папке Shots, а отдельно. Функция рядом с магнитиком, которая называется Linked Selection, разделяет, соединяет элементы. Если я нажму ее, выделится и музыка, и аудио. Чтобы отделить видео от аудио, мы зажимаем Alt и нажимаем по элементу, или же правая кнопка мыши Unlink. Функция Selection Follow Playhead, которая находится в секвенции, позволяет выделять клипы, находящиеся под Playhead при его перемещении. Я отключил, ничего не выделяется. Включил, выделяется. Но нужно учитывать выделение вот этой дорожки. Toggle the track targeting for this track. Если она выключена, выделяются только те элементы, которые выделены синим или же привязаны друг к другу. Функция Global FX Mute отключает все эффекты проекта, что позволит ускорить работу. Находится она в Батон Editor. Нажимаем плюсик. Переносим значок FX сюда. Если мы наложим какой-то эффект, и включим Global effects Mute, то программа будет работать быстрее, не учитывая ваши созданные эффекты. Вы можете создать кучу эффектов, Lumet Recover, Crop, Echo и так далее, и у вас наверняка будет глючить компьютер. Применяя эту данную функцию, мы ускоряем работу нашего монтажа чтобы заменить клип на таймлайне нужно перетянуть нужный клип с зажатым alt левая граница клипа это входная точка нашего исходника например этот клип я хочу заменить вот этим я зажимаю alt тяну на него все получилось но у нас остается пустое пространство, потому что перетаскиваемый элемент был короче. Если мы хотим заменить клип с сохранением времени, то при перетаскивании зажать Shift плюс Alt. Чтобы закрыть все мешающие секвенции кроме одной, мы нажимаем правую кнопку мыши по названию секвенции, которую оставляем и выбираем Close Other Panels in Group. Тоже работает и с другими окошками. Если у вас возникла ошибка с Premiere Pro и нужно сбросить его настройки, запускаем ярлык вашей программы и зажимаем Alt. Проблема должна решиться. Нажимая Shift плюс T, Playhead прыгает на склейку, находящуюся ближе всего к нему. Shift плюс T, Shift плюс T, Shift плюс T. Зажав Ctrl и двигая стрелочки влево и вправо, мы можем двигать склейку по кадрам. зажав Shift плюс Ctrl и стрелочки влево и вправо, мы увеличиваем сдвиг до 5 кадров. Находясь в этом режиме, в программ мониторе появились новые элементы управления. Можно отдельно управлять границами клипов, зажав Левую кнопку мыши мы можем двигать сюда, сюда, этот шот. Вы видите, как на таймлайне меняются значения. Или же переведя курсор в центр, мы можем делать ту же функцию, что и я вам говорил про Ctrl и стрелочки влево вправо Есть очень полезный принцип работы, его называют «Pancake Timeline». Мы создаем секвенцию и перетаскиваем ее под название секвенции. Создаются две секвенции, с которыми можно работать. Можно работать так. Или же перетащить сюда. Пользуйтесь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше больше, дальше интереснее. Если вы интересуетесь этой программой, если вы интересуетесь монтажом, вам эти уроки будут полезны, я надеюсь. Пока.